Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, вопрос следующий. Какие условия сотрудничества с вами на торгах и кого вы берете в компаньон? На самом деле мы работаем уже очень давно, мы на этом рынке более 10 лет, занимаем лидирующие позиции и, конечно, за эти годы работы у нас уложились определенные форматы. Ну, самое простое – это когда у вас есть средства на приобретение какого-то имущества с целью инвестирования или вы хотите что-то приобрести для себя со скидкой. В этом случае вы можете прийти в наш инвестиционный центр как инвестор. В этом случае мы заключаем с вами договор. Вы оплачиваете 10% от суммы стоимости объекта, но не менее 300 тысяч рублей. При этом сумма комиссионных она устанавливается индивидуально. В этом случае мы работаем по предоплате. Что для этого нужно сделать? Нужно оставить заявку на нашем сайте, либо позвонить на наш бесплатный номер 88800, либо вы можете просто написать на нашу официальную почту info.sobakoinvestoprav.ru Второй вариант в случае, если у вас не хватает средств для того, чтобы вложиться во что-то стоящее на торгах, вы можете прийти к нам как ученик. У нас есть онлайн-школа, вы приходите к нам обучаться, мы открываем вам доступ к нашим материалам, вы выбираете тип торгов, это могут быть активы госкорпорации, это могут быть торги по банкротству или другие виды. В результате обучения, если вы качественно его прошли, мы готовы передавать вам тех инвесторов, которые пришли к нам с небольшим бюджетом. В этом случае после победы в торгах и получения комиссии от клиента вы делитесь с нами комиссионными по тем контактам, по тем инвесторам, которых вы получили от нас. А также у нас есть возможность получить финансирование на приобретение объекта. Если вы нашли какой-то интересный лот, но у вас не хватает средств, на сумму до 700 тысяч рублей на данный момент мы готовы профинансировать эту покупку, помочь реализации и прибыли уже разделить пропорционально. Ну и третий вариант. У нас есть коллективные инвестиции. В этом случае вы можете присоединиться к нашим клубным сделкам. В этом случае несколько участников скидываются разными суммами инвестиций у каждого по возможностям. Покупаем большие интересные объекты, реализуем. На момент реализации мы эти объекты сдаем в аренду. И прибыль также делим между всеми участниками. Как правило, во всех вариантах мы работаем на долгосрок. Да? То есть в любом случае мы находим такие точки соприкосновения, чтобы это было выгодно и вам, и нам. Если у вас есть какой-то вопрос, да, описать какой-то конкретный вариант сотрудничества, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, мы с радостью их рассмотрим и ответим на ваши вопросы. А теперь обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и ждем вас в нашей команде. Всем удачного дня и до свидания.